Этот флаг для многих поколений является символом мужества, стойкости и героизма советских моряков в годы Великой Отечественной и Холодной войны, а также в последующих десятилетий славной историей флота. Замыкает колонну, катер с флагом морских частей, пограничных войск Федеральной службы безопасности Российской Федерации. И именно с этими флагами сторожевые катера пограничного управления несут дозор по охране морских границ России. Иенно-спортивный праздник открылся 19 выстрелами из салютных арт большого противолодочного корабля вице-адмирал Кулаков, которым командует капитан первого ранга Максим Шумилов. Одним из передовых соединений на Северном флоте является бригада противолодочных кораблей. Корабли соединения неоднократно привлекали именование и Кавказ». Это, Это сло, сло, сло. Есть несрочное погружение. Есть несрочное погружение. Срочное погружение. Обсуждаем тему переживания давай, на В феврале 1988 года лодка заложена на сапеле Горьковского судостроительного завода Красная Сормова спустя два года на подводном корабле поднят военно-морской флаг. В 1993 году подводная лодка была представлена для показа делегации Китайской Народной Республики, командованию ВМС Канады и находилась с деловым визитом в борду Форксмод, Великобритания. Сормова. В состав военно-морского флота лодка принята в марте 1991 года и включена в состав 7-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота. Соединение, состав которого входит Нижний Новгород, базируется в гарнизоне... Свою выучку на Североморском рите демонстрирует экипаж малого ракетного корабля «Рассвет». Це береговая батарея противника, то есть 190 градусов, дистанция 1000 метров. Цель указания приеда сопровождая вручную цель, готов. В кораблях этого класса парадоксальным образом сочетаются малое водоизмещение, огромная ударная мощь и высокая боевая эффективность. Они предназначены для уничтожения крупных боевых кораблей и судов противника на переходе моря, уничтожения десантных группировок неприятеля, а также для уничтожения воздушных целей. На высокой скорости эти... ...пределениями 1 батальона морской пехоты 61-й отдельной киркеневской краснознаменной бригады Руководит высадкой морского десанта Заместитель командира десантно штурмового батальона Капитан Роман Тюк. Первый батальон морской пехоты Является одним из лучших подразделений Береговых войск северного флота За высокую боевую способность И способность к решению любви Первого батальона морской пехоты был неоднократно отмечен командованием Северного флота. Высота морского десанта. Это наступление с маневризацией противника, доводит до цели у овладения важными районами побережья и островами. Огневая подготовка высоты. подразделениями десанта на борту в целью уничтожения огневых средств противников, которые могут оказать противодействие высадке передовых подразделений. и разграждения предназначены для проделывания проходов сограждения Движение машины, вы будете заражен. Года, 31 июля